Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Ну что ж, сегодня у нас тут в главной роли страхотанк, американский 10 уровня м 5 y карта Перевал. Игрока зовут Хаттер 00 Мастер. Ну или может прочитать как Хаттер ООО Мастер. Да, танк, конечно, зачетный. Не знаю, я только из-за внешнего вида его бы не хотел себе заполучить в ангар будет портить картину ну зато играть на нем конечно я думаю достаточно удобно да хороший увен позволяет от башни играть которую пробить не так-то просто не знаю где у него там ну, уязвимые места скорее всего да вот этот вот лючок никуда не денешься это у большинства танков проблема Шварценеггер еще в танке. Ну, Как-то прям вообще неаккуратно противники, да, вот так выкатывается Т110. Прям спокойно в борт стреляй, пробивай. Можно, конечно, и в лючок, но вот не всегда получается в лючок пробить. Лючок. Там не, не лючок, блин, а, да. Прям вторая башня. Башня на башне башенку у нас называется. Да, что он там, 110 на гусле стоит. Ну да. Стоял, в итоге получил еще одно пробитие. Потому что видно, что. М5 получил 520 единиц помощи. Ну, ВЗ тоже в лючок пробивается. Но у него он, конечно, уже поменьше там проблематичнее. Просто И что? Пристрел. Счет прям не срастается. Только что хотел сказать. Да, счет был 0-1. И уже за канину прошло 2,5 минуты. Сейчас уже 3. Счет 1-2. Счет равный, 2-2. Событие развивается. Ну, пока что медленно. Да, вот идет такая позиционная перестрелка. В одной команде минус танк, в другой команде минус танк, счет опять равный. 3-3. Что-то по центру там прям все плохо, никого нет. Там 60 ТП, смотрю. А. <с içinde> На мосту или под мостом? Нет, под мостом, наверное, все. И опять счет равный. 5-5. бац, прям так синхронно, почти минус два союзника, сливается ВЗ-114, Проджета-65 счет 5-8, что-то уже прям разгром пошел успевает прям там не знаю, каким-то чудом еще одно пробитие сделал Проджета и добрать, Первый уничтоженный, уничтоженный, кстати в этом бою Счет 7-10 уже. Ну, вот я сейчас не понимаю, зачем Чар Футур дал выстрел по-своему, что он хотел. По-моему, основную заслугу в уничтожении сейчас как раз таки и сделал М5. Сколько он? Три раза пробил. Пристрел, Здесь без сведения, прям выстрел. Ну, попасть попал, но пробития нету. Ну, попасть тоже надо умудриться, да, там видно не свелся, разброс больше, чем сам там. Всё, тут сейчас через перевал там сразу. Раз, два, три, четыре. То есть большая часть оставшейся вражеской команды. А, не, не большая. Половина, ровно половина. Осталось 8 там противников. Гриль с полным запасом еще. ВЗ со своим барабаном. Получает М5 2 пробития. Надо, по-моему, сейчас ВЗ добивать. Гриль тоже без проблем пробивает. Ну, М5, наверное, корпусом танковать особо не может. да. ВЗ готов. Гриль пока что на перезарядке, да еще и под оглушением. От своей же арты, походу. Потому что союзный то уже не осталось. есть удается гриля загуслить. У него еще есть возможность только башню выцеливать. Не знаю, ну, наверное, лючок он пытался выцелить, потому что видно, что поврежден триплекс. А счет уже 9-13. Гриль готов. Кушек <с pow> подано, садитесь, жрать, господа. Там Фош из последних сил отбивается против двух. Да, там против Е50, Т30. В итоге Фош его... А, Т30 его и добило. То есть, говорю, да, там Фоша... Это показывает. Да, Т-30 уничтожил Фаша-Б. Ну, Т-30 в башню пробить, конечно, проблематично. И на крыше у него, да, вот этот ну, нарост достаточно небольшой. Ах, как долго летел чемодан. еще один барабанщик. Есть пробитие, удается загуслить, использует ВЗ сразу ремку. Там сейчас уже, да, вот опасно, сейчас Т-30 скоро подоспеет. Вот как раз приехал. Ехал-ехал, но в итоге пробить не смог Еще один чемодан от арты прилетает На героя ты не тянешь В-5, ой, М-5, точнее, извиняюсь да, Название тоже такое Еще одно пробитие Т-30 остается шотный 60 ТП тоже шотный Ну, в тылу-то там арта, и причем арта уже пристрелялась, есть не нее сюда прострел. Опять промахивается, арта могла бы поставить точку в этом бою. Ну, давай, выцеливай лючок, все, готов. И т 30 ничего в итоге сделать не смог. С таким калибром уже, ну, не получается пробить, заряди фугас, блин. Тут, ну, 181 единицу. Тем более, он два выстрела до этого сделал. Не знаю. Некоторые, может, принципиально с собой фугасы не возят. Не знаю. Я считаю, что на крупном калибре фугас с собой возить надо. Да, это я понимаю, когда ты на... Ну, на среднем там, когда на каком-то... Ну, или... Калибр маленький. Смысла особого нет возить фугасы, но... На таких стволах Несколько фугасов всегда должно быть с собой в загашнике. Да, вот, к примеру, вот, в таких ситуациях он, ой, как может пригодиться. Вот, у М5 как раз парочка есть для того, чтобы арту удивить. Сколько, к примеру, да, здесь среднего? 440 единиц. Альфа, если пройдет, то одного выстрела достаточно, чтобы артовода огорчить. Нет, все-таки перешел на бронебойные, так понимаю, на стандартные снаряды. Решил, что так, наверное, будет надежно. На базовом-то уже стопудово проблемы, ну понадобится, скорее всего, два выстрела. Ну тут хотя и фугасом тоже урон не такой. Да, альфа не прошла, все тоже два выстрела понадобится. Да еще есть шанс не пробить и вообще нанести небольшой урон. До конца боя четыре с половиной минуты. Марта могла уже отсюда слинять. Нет, не слиняла, сидит там себе наверху. Оп, что, разобьется? Ах, ну почти остается у него 95 единиц прочности. Но мне кажется, там пытаться сейчас как-то до него добраться, его уничтожить, смысла нету, Проще встать на захват. А, он там еще перевернулся. По-моему, по-моему, арта все. Здесь осталось дождаться только 30 секунд. Ну, и это, в принципе, победа. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.